Сегодня пресс-конференция, вернее, мы пригласили специалистов миграционной службы для того, чтобы разъяснили ту ситуацию, которая складывается на оккупированных территориях с получением тех документов, которые, не знаю, или имеют, или не имеют силы. Об этом нам расскажут эксперты. То есть есть люди, которые уже достигли 16-летнего возраста. И так как на оккупированной территории свои функции не выполняют государственные органы, то кто перебирает эти функции, и, в принципе, харьковские центры а, превращаются в региональные центры обслуживания. Поэтому вот обо всех подробностях, а, связанных с, с этими вопросами, мы решили а, выяснить у наших экспертов. А, Инга, вы или вы, Екатерина, первая? Как... Думаю, что всем доброго дня. возможно, я, а потом по ходу уже будем подключаться, если будут вопросы или комментарии, если можно на русский российском... вам за так и так, но... Больше, может, Можно нет, спросить да? у журналистов, на, на каком языке будем э, вести пресс-конференцию. Русский. Да, если можно, тогда. Дякую. Да. Дякую за увагу. Хотелось бы напомнить, еще наша. Э, Главне управління Державної міграційної служби України проводить більшість роботи, яка пов'язана на сьогодні з вимушеними, так званими переселенцями. Це дуже важлива на сьогодні робота. Вона пов'язана не тільки з оформленням документів, поновленням документів, реєстрацією місця проживання, реєстрацією місця перебування слидачі оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, але і багато питань, які пов'язані з іншими, реалізацією інших прав цих громадян, також надання можливих консультацій і багато іншого, або коригування таких осіб, які звертаються до служби, до інших органів влади, які можуть допомогти у реалізації прав та свобод. Зараз я хочу передати слово Екатерині Олександрівні, яка надасть невелику статистику на сьогодні, скільки таких осіб звернулися до служби. Здравствуйте. По на 13 минулі, тисячі 15 по оформлению паспорта гражданина Украины к нам обратилось всего 315 человек. Из них из Луганской области 1628, из Донецка 1376. По регистрации проживания и пребывания обратилось всего 7229 человек. Из них Луганская область 2769, донецка 2752 человека. По оформлению заграничных паспортов гражданина Украины обратилось всего 17 тысяч из них из зоны АТО 16 400 человек по представлению отметок о регистрации места пребывания в справках вынужденного переселенцев всего обратилось 32 тысячи из них Харьков это 22 с половиной тысячи все остальные это по Харьковской области ну вообще можно сказать э, про то, что э, все территориальные подразделения э, Государственной миграционной служба Украины в Харьковской области работает и нацелены на непосредственно прием данной категории лиц в первую очередь и оказание максимальной помощи. Естественно, всю работу, которую мы проводим в этом направлении, мы строим максимально удобно для обращения таких людей, Естественно, в рамках правового поля и э, согласно действующего законодательства, которое на сегодня регламентирует эти процессы. Э, очень много э, мы наблюдаем тенденцию, много обращений э, таких людей. Это Московский район и э, Дзержинский район, там, где массовые населения, вот как переселенцы, они фактически там в большинстве этих районов проживают. Естественно, они получают соответствующую справку, которая дают им, она называется «Довидка про взятия на облик СИПИК и перемещается с темчасово окупованной территорию Украины». И после получения в местных райдерш-администрациях такой довидки взятия на облик, они уже обращаются непосредственно по фактическому месту проживания в территориальное подразделение для расставления штампа в этой справке, где они указывают фактическое проживание на административно территориальной единице в пределах Харьковской области. Это то, что как бы, входит в наши обязанности. Есть специально люди, которые уполномочены и ведут непосредственно работу с такими людьми. Чтобы не создавать какого-то ажиотажа, либо очередей, Естественно, эти люди в первую очередь обслуживаются и максимально предоставляется административным услугам. В том числе, что касается 16-летних детей, впервые которые получают паспорта гражданина Украины, то есть это документ, который доставляет личность и принадлежность к гражданству Украины. Естественно, ребенок впервые, который прибыл уже и хочет в дальнейшем обучаться на территории Украины или в другом каком-то вузе, он впервые получает паспорт. Естественно, проблем не существует. Ближайшее территориальное подразделение обращается, подает документы, предусмотренные в этом случае. Естественно, это свидетельство о рождении, фотографии, заявление на получение паспорта и Впервые его оформляют паспорт, переносят туда информацию о его прежнем месте проживания, это или Луганская область, или Донецкая область. То есть, в принципе, право его реализовывать таким образом. Что касается восстановления документов, утерянных на территории прежнего проживания, либо уже по прибытию здесь, то же самое человек может обратиться по восстановлению документов, все возможные в наличии, которые есть на сегодня, он документы предоставляет. А потом уже происходит процесс последовательный, технологический. И по результату он получает уже готовый документ, паспорт, который он может уже использовать для своих целей, в том числе и для гражданско-правовых каких-то сделок и так дальше. То есть то, это касается вопросов, которые связаны непосредственно с возобновлением документов, либо получением их впервые. Что касается вопросов регистрации места проживания э, на территории Харьковской области, э, существует единый порядок для всех. Э, если есть возможность, у кого-то есть э, свое жилье здесь, либо родственники, которые могут зарегистрировать, у себя этих людей, они подают правовые документы предусмотренными в перечне, и, естественно, могут зарегистрировать место проживания. Есть возможность обратиться по регистрации места пребывания, то есть это до полугода нахождения может быть зафиксировано, но это не обязательная процедура. Что касается регистрации именно по справкам, о взятии на учет, это немножечко другого рода регистрация, то есть она предусматривает фиксацию фактически, э, фактического на сегодняшний день проживания, то есть на определенное время, то есть до полугода. Справка это выдается э, органами социального запроса населения э, она действует в течение полугода, и естественно, с 18 марта 2015 года уже мы проставляем, вернее, вносим информацию о месте фактического проживания граждан этой категории без ограничения срока регистрации. Естественно, они таким образом, имеют такой статус, такой документ, и могут любые свои права реализовывать, какие им необходимы. Думаю, что там может быть Екатерина Александровна более практик. А, еще хотела сказать, у нас очень много тоже обращений идет на горячую лень. То есть люди звонят не только по вопросам, связанным с непосредственной нашей деятельностью, но и по разным вопросам. Даже зачастую бывает, не знают, куда обратиться. И естественно Екатерина Александровна она более детально рассказывает, объясняет, Куда человеку даже вот с вокзала бывают, звонят проездом, не знают, где, куда им обратиться, в какой орган и так дальше. То есть всяческая помощь возможная оказывается, в плане даже консультации, направлений и так дальше. Ну, Вкратце вот, можете какой-то момент рассказать, более такой вот серьезный. Что у нас инвалиды бывают, приходят люди сами, и с разных инстанций направляют именно почему-то к нам. Даже вопрос может и не касаться каких-то моментов по деятельности, по работе. В отношении проставления отметок в справках, вынужденных переселиться. Есть такие случаи, когда люди инвалиды, они сами не передвигаются, и принимаются решения начальникам территориального подразделения миграционной службы, выходят на дом, действительно доставляются, что человек жив, что это он, и проставляют дом. Что это как? Ну тогда перейдем к вопросу можно? можно? можно да, вы да, сказали, что в том числе и восстанавливаем паспорта, которые были утеряны. И сколько времени занимает восстановление паспорта, и как это вот, отображается, когда в любой инстанции нужно сдавать документы? Есть ли какой-то не ну, заменитель паспорта, какая-то справка, подтверждающая? Месячный срок предусмотрен восстановление документов, потому что это предусматривает определенные проверки и получение ответов с разных инстанций, которые подтверждают какие-то факты, необходимые для принятия решения. Естественно, человек при подаче заявления может написать заявление о выдаче ему временного удостоверения гражданина Украины. Пока сам процесс происходит, оформление документов. Что дает ему, это временное заставление гражданина Украины, но предусмотрено порядком оформления. И ну, оно дает ему право, может быть, обращаться действительно, пока процесс происходит, какие-то инстанции. Во этих инстанциях, в Управлении социальной защиты для оформления пособий и тому подобное обратиться пока э, ну, идет процесс оформления паспорта и время может быть затянуться в каких-то моментах еще до двух месяцев может быть продлено рассмотрение этого вопроса но это связано может быть с получением ответов то есть не получением своевременно ответов какие-то может быть сложности э, проверка достоверности поданной информации и так дальше то есть может быть до двух месяцев в каких-то случаях. да следующий вопрос я... Скажите, пожалуйста, я так поняла, что практически каждый обращающийся может получить паспорт гражданина Украины, правильно? Да. Вы говорите, проверяются какие-то факты. Интересно, какие факты при этом проверяются. И судя из того, что вы сказали, они больше стремятся получать загранпаспорт. Да, тенденция такая Да, не да, вот, можете сказать почему так происходит и когда молодые ребята получают паспорта то есть проверяются родители кто они, где они находятся в данный момент или так сказать для украинского законодательства сохранения прав гражданских это не имеет значения то есть мы выдаем паспорта, вот мне интересует вопрос, мы выдаем паспорта всем желающим, либо из оккупированной территории. Правильно понимаете? Нет, неправильно вы понимаете. Вы обобщаете, вы обобщаете, есть конкретные ситуации, когда, допустим, требуется и процедуру провести установление личности, если не подтверждается никаким документом, и нет ни единого документа, это я имею в виду, по восстановлению для взрослых. Там естественно проводится процедура. Если невозможно установить, кто кого дал, это идет речь, если человек приехал, то он, он, он уходит а полностью, будет, нет, говорил, он, да, то есть а сгорели документы там, остались там и так дальше. Естественно, э, вот это я имею в виду, что если у, у него есть паспорт ТНР, он, он, он получает при этом паспорт Украины. Мы не знаем, что у него есть. знаете, человек обращается по конкретному вопросу получения паспорта гражданина Украины. А что у него? где-то это абстракция, то есть мы эти вопросы не касаемся. То есть он обращается с определенным вопросом: получить, восстановить или впервые получить. Что решающим фактором является для того, чтобы принять положительное решение? Есть его заявление, которое обязательно принято к рассмотрению. Есть установленный месячный срок, когда дается время для того, чтобы проверить всю информацию, которую человек подал о себе. Действительно ли она подтверждается, и э, в том числе и место проживания его на предыдущем адресе. Э, если это все э, соответствует той информации, которую изначально человек первично подал, тогда принимается положительное решение и подается документ. Просто так всем желающим, как вы говорите, это невозможно, потому что есть определенные факты, есть у нас положение о паспорте гражданина Украины, что это право гражданина получить паспорт в случае впервые, в том числе никто не ограничивает это право. Тем более, что люди могут обратиться, которые вынуждены были покинуть эту территорию, в ближайшее и им удобное подразделение для того, чтобы вот это право свое восстановить, будем так говорить, если оно при таких обстоятельствах утеряно. Если по Харьковской области есть, у нас статистика больше временно зарегистрированных или постоянно статистики? Больше, ну, по-моему, постоянно. Постоянно. постоянно, Но это э, те люди, на, у которых есть э, родственники здесь, либо которые купили недвижимость. То есть у них есть правовые документы, которые уже дают им возможность э, зарегистрировать свое место проживания по конкретному адресу. То есть мы регистрируем не человека, а адрес, заявленный гражданином его проживания на данной территории. Допустим. То есть если нет возможности, вот как он, тоже у нас по пребыванию, да, то есть временное пребывание на сегодня, оно тоже предполагает э, согласие собственника жилья, который в данный момент предоставил это жилье, на э, фиксацию адреса проживания в данный момент на определенное время, данных людей. А вот сама справка, ну это как бы мы понятно разделяем, э, сама справка она дает возможность вообще гражданину, который стал на учет и зафиксировал, ну, сообщил официальному органу свой адрес фактического нахождения и проживания на сегодня, дает возможность ему уже обращаться во все инстанции и по разным вопросам. То есть как бы формально статус получил такую, Есть возможность при определенных обстоятельствах да, продлевать еще не получая, да, эту справку. То есть соцслужбы продлевают ну, это если в случае подтверждения, да, что они вынуждены были покинуть это дальше. И продлевается естественно, регистрация места фактического проживания в этой же справке. А можно, была такая ситуация, когда полностью документы сгорели при выезде, вот временно перемещенные, ну то есть попали под обстрел и полностью все, и детские, и взрослые документы сгорели. Вот меня просто интересует другая сторона, как вот человек в Харькове, который практически не имеет знакомых и свидетелей, которые бы подтвердили его гражданство, украинское гражданство, какая процедура получения украинского паспорта? Ну, фактически такая же, как и для всех, но есть вот такие нюансы, когда человек, ну, допустим, если негде остановиться, вот у нас были люди, по-моему, вообще проездом с вокзала, да, то есть буквально ехали, высадились с поезда, кому-то там надо было фотографию вклеить, ну, ближайшее подразделение Ленинского района отправляли людей. Вот были ситуации, когда тоже вот мужчина уже пенсионер, абсолютно не имел никаких документов, кроме вот у него сохранилась трудовая и пенсионная. И тоже он хотел ехать к родственникам своим, но без документа, естественно, он не смог. И обратился он по месту фактического своего проживания, то какие-то, говорите, знакомые. Вот, даже он мне рассказывал, что женщина, ну, сердобольная какая-то, приютила на какое-то время в Орженикидзовском районе, и там он обратился по восстановлению документов. Естественно, ну, как бы ответы, запросы, подтверждения, установление личности, то есть идентификация лица, это обязательно в этом случае процедура. В принципе, использование регистрационных баз, допустим, которые на сегодня существуют, которые в том числе и реестр партии, которые подтверждают какую-то информацию. То есть у нас как бы возможности есть. Это абсолютно запрос и ответ, это безоплатная процедура, это ну, как бы, информационная переписка между органами, которая дает возможность как бы, восстановить картину и принять решение согласно действующего законодательства. Да. Пока на сегодня у нас еще не было случаев таких, чтобы было негативное решение принято, или отказ, допустим. Если это отказ, он должен быть мотивированный ссылкой на нормы действующего законодательства и с конкретными аргументами и разъяснениями, что человеку делать дальше. Может быть, это не гражданин Украины, как в процессе, допустим, проверки будет установлено, что он лицо без гражданства может быть, поэтому вот в этом случае может быть отказано в оформлении паспорта. Есть еще вопросы. Ну, У меня уточнение, сколько на сегодняшний день с момента начала антитеррористической операции в органах миграционной службы Харьковской области зарегистрировано временных переселенцев в органах 13 марта. Зарегистрировано? Да. Вы имеете в виду регистрацию места проживания и пребывания? Официальных временных переселенцев. Мы не фиксируем временных переселенцев. Мы фиксируем по каким вы, страх, услугам а адрес места проживания. Учет временных переселенцев идет э, облдержадминистрация, обла то есть орган соци... э, испытаний социального захисту на цели. А, да, э, да, да, да, а да. мы фиксируем э, обращение граждан, официальное обращение граждан, э, которые заявили официально о себе орган, о том, что я фактически на сегодня проживаю по такому-то адресу. Вот эта цифра у нас есть на сегодня, и мы ее озвучивали. Можете еще раз? что я 7229, это всего. Угу. Это из из них? области, правильно? Да, это по да, области. Из них Луганск 2769, угу. Донецк 3752. Городу, это в общей области. Будет. И еще хотелось бы услышать, вот все-таки в канале указано о том, что вы расскажете о том, имеют ли какую-то силу паспорта ЛНР, ЛНР, вот хотелось бы узнать, что это ваше Я могу ответить на этот вопрос, но немножко в другом ракурсе. Потому что, еще раз повторюсь, мы действуем только в рамках существующего законодательства Украины, как и, впрочем, все органы исполнительной власти на сегодня. Ну, раз вас это интересует, Я только вас единственный вас... ответ могу дать. Это статья первая закона Украины про забеспечения прав и свобод граждан. Это правовой режим на темчасово окупованной территории Украины. Эта статья говорит о том, что окупована территория Украины, емленная часты на территории Украины на яку поширяется идея Конституции за, и других законов в Украине. Что касается статьи 9 этого закона, там четко дается понимание того вопроса, который вы задали. Это э, деятельность деяльность органов и посадовых осип служебных на тимчасово окупованої оккупированной территории вважаються незаконными, если эти органы, або особи створи створені обрані, чи признани призначені у порядку не передбаченому закону. Все, що там выдается, естественно, это как бы есть единая Украина, единый закон. Скоро распространяется. разу не видели таких документов. А Здесь... Просто да, я ситуация доставить списку с темчасово групповыми. Нет, допустим, ситуация к нам приходит, человек предоставляет этот документ. Какие вот действия Это в априори, чтобы можно пригласить какая-то установка, как надо действовать такую ситуацию. Дайте его позвонить. Или там больше. Человек приходит с этим паспортом и говорит, я хочу получить украинский, у меня вот есть вот такой вот документ. Я гражданин. В общем, мы как бы с такими вопросами и не сталкивались до сегодняшнего дня. Даже вот, ну, интересно, так как вы подводите к этой теме, ну, а, правда, мы не если видели, видели таких документов. Фамилия, и имя, отчество. Ни разу не обращались. Сейчас какая ситуация? Выдаются там паспорта. Украинские Я паспорта. Тебе, да, мы, мы все слышали: да, украинские паспорта этими людьми уничтожаются. На границе с Россией с такими паспортами не пропускают я людей? Я поняла мысли. да, но, скорее вот, всего, Смогут вопрос... ли они заехать на подконтрольную Украине территорию? Вопрос, больше, У нас свобода передвижения, свободный выбор места проживания в Украине, поэтому эти процессы мы не контролируем. У нас по полномочиям и функциям не входят такие вопросы. А можно спросить, смогут ли они вообще заехать на нашу территорию? Такой. любой человек. Такой. Человек. Без такой. Без такой, человек, человек, который физически, да. физически да. Да. уже да. находится здесь, естественно с документами или без, он уже физически здесь и он имеет право на любое обращение, любой, любой орган, а, а уже в процессе вот, тогда могут быть какие-то нюансы и установлены, да. если таковые будут. Есть вот у вас какие-то установки должны инструкция а там отобрать, сжечь этот паспорт, или обратиться в какую-то службу? Абсолютно. Каждый действует в рамках своих компетенций, отказать, полномочий. Просто сказать, человек дает паспорт ЛНР, там ДНР и говорит, дайте мне паспорт Украины, я жил там. Ну, с такими вопросами у нас не обращаются. У, у нас служба работает по вопросам оформления паспорта гражданина Украины. Только по этим вопросам мы можем э, рассматривать какие-то взаимоотношения между гражданином и организацией. То есть этот документ не является поводом для выдачи паспорта гражданина Украины, правильно? Конечно. Общем, Право гражданина на обращение и получение. А что там он себе нарисует или кто-то его выдаст, это уже как бы а относится получу... к сути вопроса. Если он получил, допустим, Луганский паспорт о том, что он является гражданином ЛНР, условно. Да, не принимается но, это, да, По факту говорю, он не выходил из гражданства Украины, он является конечно, гражданином он... Украины, но паспорт утерян. Естественно, он может восстановить свой паспорт. украинский паспорт. Независимо от того, что ему там дали. Конечно, да. Да. да. Если информации нет о том, что он добровольно оформил процедур на выход из гражданства Украины, Украину, то есть потеря... он в правовых выхода с государством Украины является гражданином Украины. Потеря или уничтожение самого банка паспорта не является выходом из гражданства? Конечно. А скажите, пожалуйста, статистику у вас есть матери-одиночки с оккупированных территорий? В каком количестве? Ну, такую статистику. Мы, мы, не ведем, мы, не ведем, мы не ведем такую статистику. Может быть, это ближе к органам то то кто них, обращается, это, да, обращается Да, и матери, и обращаются, и матери-девочки обращаются. Ну, сколько бы было, было случаев. Ну, то, что я видела из практики, да, вот, при мне были обращения. Это было три человека. Таки. Были обращения многодетных матерей. Вот, трое детей, по-моему, девочки тоже вот, было. То есть мы помогли с регистрацией места пребывания, ну, чтобы, то есть, чтобы знаешь, получить социальную помощь. Мнения, да? Не можем этого сказать, мы не ведем такую статистику. Мы ведем статистику только по обращениям и по восстановлению документов, оформлению и регистрации места проживания, которые обращаются официально. Есть, может быть, люди, которые действительно живут и не обращаются, но ну, тоже как -то невозможно установить, сколько их таких людей. Ну, еще одно точнее, опять же, к паспортам. Если человек все-таки обращается, получает паспорт этот ЛНР, ДНР, получение паспорта другого государства является автоматическим отказом от гражданства Украины не, или нет? Нет, является. Смотрите, у нас э, статья 3 закона о гражданстве Украины э, определяет, кто является гражданами Украины. И если гражданин э, добровольно принял другого государства, опять-таки добровольно, то он в правовых отношениях в любом случае остается гражданином Украины до того, как он не будет лишен этого гражданства. То есть, то есть самостоятельно статья 19, либо там. самостоятельность, то есть, статья 19 закона о гражданстве, то есть либо он самостоятельно оформляется, либо собрано документальное подтверждение, что он добровольно приобрел гражданство другого государства. И, естественно, только после указа президента о лишении его гражданства Украины, он уже перестает быть гражданином. Каждый гражданин Это... должен быть только указом президента Конечно, у нас в Украине единое гражданство. А скажите, пожалуйста, есть ли основания для какого-то принудительного лишения гражданства? Да, законом это предусмотрено. А какие это случаи можете сказать? Какие это случаи? Ну, сам... Не могу сказать, потому что надо законно видеть о гражданстве а -а -а. сейчас, вот, чтобы специфику вовлечь. то есть они есть? Есть, да? законом это предусмотрено, да, но таких случаев я не буду здесь все практику. Было у нас несколько случаев, когда вот речь идет о добровольном приобретении другого, были документально подтвержден факт, и приходили указы. И если человек указ президента о его по, этой, по этому именно вопросу гражданства, и если человек желал проживать в дальнейшем на территории, он должен был оформить уже документ, разрешающий ему право проживания на территории как уже иностранцу. Потому что статус меняется в этом случае. Если нет, значит, он обязан покинуть территорию Украины. Какой срок он должен покинуть? Негражданин Украины. То есть, есть выезд, регламентация пребывания негражданина Украины на нашей территории? Месячный срок, по-моему, не изменится. У меня уже с разных отраслей право спрашивать эти вопросы. То есть, мы как бы движемся в одном ракурсе, а тут параллельно. Весь дополним, спектр вопросов. Три месяца ракурс товарища 10. Да, да. У -у -у. Ну это если временное это нахождение, да, временное. А если там статусно, там чуть, -чуть потом. Еще вопрос, то, вопрос просто. Оформление вопрос. документов. Если, насколько я понимаю, никаких связей, никаких запросов о границу и не даются. Нет, нет. А то, что по электронным базам проиграны созданы во время еще прав украинского. То, что официально э, есть там да, органы, которые на сегодня работают. Такие же органы, как в Харьковской области. Естественно, с ними есть взаимоотношения порядок ведения, допустим, документа оборудования. Да, получение информации под контроль на Украину. Да. Вот с ними мы как бы работаем по взаимодействию, то есть получение необходимой информации. Так, с теми органами, которые, никаких контактов, связи не поддерживаем и во внимание никакие документы не принимаются. Иди еще бы, может, я сколько детей здесь у нас в Харьковской области В 16 лет, которые 16 лет, да? есть? Один, Один, отдельно, отдельно, мы не, отдельно. Отдельно. Мы не, отдельно. Отдельно мы не Но сенанты, да, мы как как мы а, а скажите, пожалуйста, для вот этих ребят предусмотрена какая-то льготная процедура, потому что вы говорите в течение месяца, а они на той территории заехать. все наши нацелены на как можно быстрее оформление таким детям документов, причем в очень сжатые сроки, до 10 дней, а зачастую, если там какие-то, может быть, обстоятельства семейные, значение значит, тогда уже решение принимается быстрее. Тем более, это сейчас вот может быть связано с поступлением в ВУЗы и... Какие-то другие моменты бывают, что там нуждаются причине, естественно, решения принимаются наиганно, мне так сказать. А если у них просрочка вот, вот этого месячного срока, штрафные санкции нет? нет? Абсолютно. От такой категории лиц, которые и так ну, как бы вынуждены были, да, в силу этих обстоятельств, покинуть территорию, никакие штрафные санкции не применяются, тем более где я еще хотела спросить, вы говорили, что массовые переселенцы о проблемах а есть информация, куда выезжают, куда выезжают? Ну, вы знаете, это право гражданина, куда выехать. Естественно, вы не уполномочены отслеживать еще такие процессы. Или у вас есть остановка, мы так рассмешили немножко. Естественно, они получают и паспорта. И опять-таки право на получение было другого гражданина. Куда они выезжают, это шире. Только они знают, куда они хотят ехать. Сегодня они хотят ехать отдыхать, завтра еще Я знаю, может, к родственникам куда-то уезжают. Естественно, оформление загранки, паспорта для выезда за границу, оно там называется, оно предполагает такой же процесс, как и для всех. И с какой целью эти люди оформляют эти документы, мы что же не спрашиваем. Это их право, которые они могут реализовать, да, получить еще такой У меня можно такой завершающий вопрос? Насколько увеличилась на Ваше подрастление нагрузка по сравнению с мирным периодом? Да, и ну, если есть какие-то цифры, ну, для сравнения хотя бы? Ну, цифры я не назову Вам. Это надо было просто проводить аналитику, какой-то анализ делать. Очень сильно действительно нагрузка втрое, можно так вот, если вообще втрое увеличилась. С учетом того, что у нас штат сотрудников небольшой и есть специально выделенные люди, которые ответственные, которые работают именно с этим направлением, граждан, обращающихся в подразделения, но нагрузка очень большая, потому что она требует еще специального подхода, изучения документов изменения может быть каких-то обстоятельств сбор материалов. Сбор, сбор, да, сбор документов которые имеют значение для принятия решен вот на это уходит больше времени и стараются охватить в рамках так сказать, рабочего дня вот, то что я видела да, там вот, уже нескольким районам практически при мне это было 200 человек вот, таких 150 это естественно в день 200. Один человек у нас на приеме, да, ну, бывают, помогают, там кто-то освобождается, может быть, с другого участка как-то пытаются это все быстро принять, рассредоточить людей, потому что тоже, ну, -то, у них свои вопросы есть, они, как правило, бывают и нервные там, и от этих моментов подпочерпения. Ну, за день вот 200-150 человек принимаются. все, все даже, вот, был недавно не случай, когда позвонили на горячую линию, у нас как бы проблематичные районы Тахарьковские, не потому что там не принимают людей, а потому что удаленность населенных пунктов. И вот социальная служба находится в городе, а подразделения в Ерефе, там где вот по справкам проставляют эту информацию. Естественно, граждане сюда обращаться, которые не будут уже в подразделение не по самому. И ну, время это и поездка, но ну, это как бы видишь, что, наверное, тоже не перенесет и, и не соединит эти две службы, просто удаленность. Э, вот с этим были проблемы, но позвонили нам ну, тоже люди эти на горячую линию, мы быстро скорректировали ситуацию и всех приняли, те, которые были там на приеме, всех приняли, успели вплоть до того, что усилили, как бы, допустим, два человека и быстрее приемы. Один проверял документы, другой, допустим, составлял, то есть вот распределили обязанности, таким образом организовали, что быстренько до обеда, даже до часа жня, у вот таких сто с чем-то человек уже были Скажите, а если не форс-мажор, а обычный режим, в порядке очереди вы обслуживаете людей? Нет, Нет? эти люди обслуживаются вне каких-либо других процессов. То есть, я же опять повторюсь, выделить человек специально, которые занимаются только этим процессом. Естественно, один человек, и поэтому, он, может быть, дольше по времени да, расходит обслуживание. Когда есть кто-то в помощь, тогда быстрее. Еще один короткий Пустили. вопрос. Есть про ДНР? Нет, нет. Вы говорили, что больше всего приселенцев в московском и в да. районе. Это те, которые зарегистрированы официально, официально на временное проживание, где площадь, знаете, Я думаю, что эти процессы связаны с тем, что там а, жилье, ну, мы называем, да, в обиходе спальные районы. Может быть, там больше людей снимают жилье. Может быть, они там расселены, так вот, с, сгруппированы. Не могу сказать, как ответить. Но мы наблюдаем процесс, что именно с этих районов, вот, густонаселенных, больше людей обращаются. На временное проживание или на постоянное? И на временное. По ага. да, у кого какая возможность да. все да. спасибо спасибо, спасибо. что пришли ответить на это меня не на камеру уже вас не смущать вопрос если месяц а то и два длится проверка это потому что люди не в очереди пропускают сколько же это просто человек паспорт получает мы ставим все в очереди и а по какому вопросу вы обратились что, что? что не идти ну, просто ну, человек пришел паспорт месячный срок предусмотрен. Месячный Интересно. срок. Да. Если просто... Это, это, просто... это для всех срок, срок одинаковый. Если есть возможность, там, человек может обратиться и раньше, если надо ему оформить, если все как бы уже будет собрано воедино, и есть возможность.